Всем привет, меня зовут Балат Садыков, город Рудный, Казахстан. Хочу записать свой видеоотзыв о курсе профессии риэлтори-бизнес. и выразить огромную благодарность Антону Дроботу и Дарье Герлей за этот курс. Получается, курс выжимки, курс многолетнего опыта, который они выстроили пошаговую систему, благодаря которой я лично, я сам новичок но благодаря простым действиям, которые сделаны в курсе, поддержке, сопровождению и вот команде, всей команде, которая в этом курсе ведут, помогает и получается все у нас все намного, намного проще в действии. И этот курс он особенно актуален, потому что сейчас в данное время все, все знаем как ситуация в наших странах, да? Эпидемии коронавируса, пандемии, и многие люди теряют работу, и сейчас очень сильно актуально да, именно зарабатывать деньги в этих условиях. Так вот, благодаря этому курсу можно получать заявки благодаря, благодаря вот этому очень четкому подходу когда приходят тебе ежедневные заявки, даже в этих условиях, потому что сейчас даже один из плюсов, это наоборот всплеск на, на недвижимость, потому что мы знаем, что люди в условиях, когда не, не начинают искать возможности, куда инвестировать, да? ну это как вопрос инвесторов. И людей, которые хотят привести недвижимость, сейчас это очень актуально, и благодаря этому курсу можно зарабатывать очень хорошие деньги. И большой огромный плюс этого курса что здесь все сделано очень просто доступно для каждого можно приходить и быть как одному создавать агентство есть тоже созданные условия как это сделать и это большая находка в данный момент всем хочу сказать что приходите на этот курс не сомневайтесь откиньте страхи приходите и получайте это действительно профессии потому что это на сегодняшний день очень сильно актуально всем благодарю спасибо